Несколько и легковые. Несколько. Дим, где 40... Нет, нет Не встать. Не встать. Не встать. Понял, Че? Опять две. Нет, пять Не пойду, не Indonesia Okey mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну да, давай я пойду. Пока. Ты что Черт sure.